Снова всем привет! Это Большой Русский Эксперимент С вами также Роман Что хотел сказать Насчет пропорций И подготовки продолжения подготовки Значит у меня получилось С одного литра То есть я мешал в этом тазу Литр воды И 300 грамм мячной селитры То есть у меня с литра получилось Сейчас я вам покажу сколько Так у меня получилось Значит вам визуально покажу так значит ну, где-то вот столько этим мелкие листочки я просто заковырялся версия устал уже от этого всем привет <coughs> это большой русский эксперимент. подготавливаем самую большую дымовуху да не побоюсь я слова, в мире и для этого нам нужно что? Нам нужно э, селитровные газеты, высушенные э, аммиачные и как катализатор будет работать калевые, калевые которые я вот сейчас снимал э, Вот уже э, не первый эшелон идет газет долго их замачивать нельзя потому что их просто просто нельзя поднять Просто нельзя поднять Из воды Вот здесь, вот где замочены Их нельзя долго замачивать Они просто рвутся Просто Какой-то геморрой Работа большая проделана Как уже говорил Роман Но мы Думаем, что все будет Все будет у нас По высшему классу И вы, зрители вы насладитесь. Да, я сейчас вот в погребе, в деревне. Вот газеты здесь валяются, там вот сушится. Ниток уже навешал. Это уже не первый. Уже и он идет. Там замачиваются. Ну вот реально зря много много держал. До встречи. Еще буду снимать ролики. Так, все это мы заливаем так одна бутылочка у нас уже готова так не будем ее больно так это просто выкинем так берем вторую бутылку также все это дело заливаем заливаем так вот я еще думаю, как мне еще посоветовали, наверное, добавить еще, наверное, селитра. Вот. Совсем чуть-чуть, я думаю, грамм 100 это, наверное, я добавил. То есть, у нас получился 600 грамм селитра на 2 литра Съем воды. Всем здрасте! Это Большой Русский Эксперимент, и я, Роман. Ну, все подошло к концу практически, все сготовки, половину уже снял повесил уже новое что-то что-то газет что я еще мог повесить правильно правильно вот ну скажем так почти все готово скоро буду заниматься скручением делать саму домовуху блин присылайте что-нибудь в комментариях пишите комменты значит мне значит что мне надо мне короче как правильно значит ее смотать как правильно ее изготовить вот как раз по объему буду знать Значит, какая она большая получится, какой получится объем. Собаки. Ну, короче, собакам в принципе все нормально. Там у них план я уже снял, уже все высохло. Не знаю, там ребята, кто говорит, готовится, там, лет, я три недели готовился, там я месяц готовился, а, а, я там сушил. Не знаю ничего подобного. Четыре часа времени. Упорный труд, помощь друзей и все готово. Вот, в принципе, уже все я высушил Так, сейчас я вам покажу, значит Так Вешал, короче, сначала по одной газетке вешал Понял, что это на самом деле это все фигня, короче По одной вешаю, там газет, наверное То есть на одной газетке по 30, по 50 висит Вот Сейчас, значит, покажу вам, как там в гараже дела обстоят. Так, ладно, пойдем Так, ну короче, смотрим. Гараж, короче, весь завешенный в шабалы. Все, короче, я уже устал тут все это вешать. Вот. Объем работы был реально большой. Больше отбивают вот эти мелкие, короче, эти газетки. Ребят, ну чё, буду это все снимать? будет все скручивать и уже готовить дымовуху. Если она будет не такая уж и большая, вот, ну, придется продолжить. Скажем так, ребята, может еще мне друзья подвезут эти газеты, все замочим, все сделаем. Вот, и сделаем реально огромную дымовухину. Пробно я уже сделал небольшую. Все дымит, все заебись. Единственное, остается вопрос, где домовуху эту поджигать? Я думаю, просто нас либо заберут, либо что-нибудь еще случится. Вот. Если кто-нибудь знает, где в Пензе можно поджечь эту большую домовуху. Ребят, пишите в комментарии, вот, у кого какие предложения. А так, подписываемся на наш канал, ставим лайки. Вам не сложно, а нам приятно. Всем большое спасибо! Давайте, ребят, удачи. До следующих выпусков. Вас ждет настоящая, самая большая в России дымовуха. А если получится, то будет самая большая дымовуха в мире. Давайте сделаем вместе новый рекорд. Пока.